есть дефолт, наверное, спауна, наверное, или видишь такой красивый кран. Да, ну вот, а он, в итоге, оказывается, еще и двигается. Вот я просто на него все еще посмотрел, а он начал двигаться, ну, оказывается, что. А, короче, на этой карте задействованы... 100. Погоди, это серьезно сейчас? Э, почему я только сейчас это заметил? Так, стоп, вот, вот. он. А ну да, о чем я вообще? Слушай. А, ну это-то ладно. Но теперь мне больше интересно, почему экран двигается здесь? Это, типа, как отсылка на вертигость, типа, что там двигается, они? Там, вернее, вертолет двигается. Вот опять. Самое главное, что во всем замешаны иллюминаты. Что? В общем, я не знаю, можно ли назвать это багом, но это выглядит очень странно. Вот. Все. А вы что-то еще ожидали?